Здравствуйте, дорогие друзья! Я приехал в гости к Борису Рафаэльчу. Мы здесь с ним поговорили, пообедали. Я Сейчас на сытые желудки мы решили поговорить и что-то такое вот интересное рассказать. У нас возник вопрос: как действует радиола розовая, то есть, вот такой. Азиатский женщин на организм. Мало того, доктор его делает с чесноком это очень оригинальный вариант. Давайте послушаем. Борис, расскажите нам, пожалуйста. Здравствуйте, друзья! Еще что хотел сказать: про Радио Розовые: что это удивительное значит, свойство подавлять опухоли то есть предупреждать развитие рака. Если у вас предраковое состояние, и вы правильно питаетесь и пьете, то тогда рака никогда не будет. Радиола розовую называют второй шей И он имеет свойство стимулировать железы внутренней секреции. Тестостерон выделяется яичками. Вот. А у нас после 40 лет тестостерон прямо катастрофически падает. И это действует отрицательно на сексуальную функцию. Вот. Как мы знаем, у женщин сексуальная функция поднимается только с 40 лет и выше, а у мужчин начинает подержаться, и получается, вот, получается неприятные состояние. Женьшень натуральный, очень дорогой, и его очень тяжело найти. Вот. Ценится женьшень, значит, корейский, red корей пандем. Red Panex, Korean Gin вот Американский женшин тоже ценится. Ну а найти настоящий корень очень тяжело. Сейчас выращивают искусственный женшин, который малоэффективны. А все, что продают в Ампалах или там, сам Блингвилл, значит в настойках и так далее, это все сладкая вода. То есть никакого эффекта не дает. Поэтому я когда можно сделать сочетание радиолорозовое, чеснок и красный перец, и это будет такое горючее, которое будет и подавлять вирусу бактерии, и всякие глисты, глистные звезды. В то же время стимулировать железы внутренней секреции, и как мы знаем, что если не хватает у женщин тестостерона, то она не будет получать сексуальное удовольствие. Значит, мало того, что у женщин должны быть эстрогены, прогестероны, у них небольшом количестве должен быть тестостерон, и оргазма тоже не будет. Поэтому женщинам тоже положено пить радиолорозовая или золотой корень. Вот, поэтому в мире, в нашем, значит, природа обильно все дала людям. И любая болезнь и есть контра то есть все, что вокруг человека больного уже есть в растительном мире, включая воздух, солнце, вода, упражнения для того, чтобы Победить любую болезнь и выйти победителем. Это просто вопрос знаний и опыта врача, который ведет больного. Можно без врача обойтись, но человек должен знать, с чего начать и как кончить. И всегда, даже при смертельной болезни, человек может найти в себе силы, которые находится в душе, там вся сила, там вся магия. Для того, чтобы он поверил и убедился, что это так, он должен действовать. И для этого нужна резервная сила, энергия. И если человек поверил в душе своей, она автоматически появляется. Нужны действия и поступки, чтобы восстановить свое здоровье даже от смертельной болезни. У вас есть настойка с чесноком, как ее применять, как ее делать? Что-то людям интересно. Ну, например, мне можно от чайной ложки до столовой ложки. Чайная ложка утром и вечером. Чайная ложка утром, днем и вечером. Столовая ложка утром и вечером. Все зависит по весу, по возрасту, как человек усваивает. Но если человек, допустим, верующий, он не потребляет алкоголя, он не может на водке. Тогда нужно делать на уксусе. Можно на вине делать тоже. Какая уксусе. пропорция на уксусе? На уксусе то же самое, как и на водке. на водке какая пропорция? Пропорция вот на такой корень где-то 300 миллилитров водки. Но вот, можно его намельчить, можно добавить водку и сделать миксер, и все, с чесноком. Чеснока сколько добавить? Чеснока две головки. Две головки? Две головки Или да. два зубчика? Нет, две головки, Двенадцать штук. 20 головки. штук. 12 штук. 12 штук. Да. Две головки, головки да. две да. вот такие штуки да, да, 300 да. мл уксуса да. или водки, да. и плюс где-то 100 грамм, наверное, вот такой корень будет. Да, 150. 150 грамм да. радиола. Да. А водяного... И трясти, утром и вечером. А, трясти да, его. Трясти, вот, да. сколько дней? Дней 10-15? Да, где-то там, пару недель. Вот, друзья, все лекарства создал Господь Бог. 38 глава Сирахова. Бог обращается к людям и говорит, Бог создал все лекарства из земли, и мудрый человек не будет пренебрегать им. И если человек заболел, да впадет он в руки врача, потому что и Бог создал врача. Но чем это было, это, значит, до нашей эры еще. Значит, через пророка Бог сказал, что лекарство настоящее будет из земли, то есть это растительный материал, включая растительная пища. Пища, Гиппократ сказал, будет как лекарство, и лекарство будет как пища. Вот, поэтому получился всемирный гипноз, психоз. Почему миллиарды людей верят в химические таблетки? Получается, они поклоняются химическому Богу. Когда Бог ясно сказал, какое лекарство должно быть. И даже когда я уезжал с Узбекистана, 50% лекарств было из растительного сырья. Я работал на химфармзаводе. Вот. – Это сколько лет, лет назад? – 50 лет Я 15 лет уже работал в химфармзаводе. Сколько лет Это уже больше. И вот, ну, поэтому первое, что нам нужно сделать – не начни новую жизнь. – Хорошие слова. Я думаю, что нашу беседу эту мы закончим на ваших словах. Вот этих. Потом продолжение будет. Народ он долго не может смотреть, он устает От новой информации почему-то устает Но от этой информации он вряд ли устает, она бесценна Давайте поблагодарим всех, друзья!